Давай. Вот он идет. Это в реальном времени, да? Да, это реально. Это, это беспилотник. Вот он сейчас шарахнет. Второй был такой же? Нет, один. Вот он, видите, с той стороны. Субтуар не камера. сейчас, что там сейчас происходит? Сюда.